Репетируешь. Представление устраиваешь. Репетирую, а представление будет тогда, когда комиссия приедет. А работа стоит? Я вам сказала, я у вас больше не работаю. Я в район жаловаться еду. Пока я не отпустил, никуда ты не поедешь. О, стану я дожидаться. слушай Калука расчета ей не давать. Есть, не давать расчета. Не удержите, все равно поеду. Никуда ты не поедешь. Сейчас же немедленно поеду. Завхоз, Лукафович, вошедей ей не давать. Пусть, если хочет, на станцию ножками топает, ножками. И потопаю ножками. Далеко не потопаешь. Я тебя назад с милиции верну. Милиция? А? Да что, я украла, что ли? Не боюсь я милиции. Ёть! Ну погоди! Фу, <с> очень уж ты его доняла. Смотри, как бы он на тебя не наклепал чего. А чего на меня клепать-то? Кто его слушать будет? Ты лучше вот что скажи. Я к станции тихое засветло выйду. Вуж, если у тебя такая решимость, так ты возьми от сырого бора наискосок. Аккурат пять километров и срежешь. Ну спасибо. До свидания товарищ. Не пора, а? Только вещи заверну я, только выйду за порог, сразу волосы развеет. При Амурской ветерок, не советую тебе я Подстречаться на пути У меня такой... Товарищи, он здесь. Ты, Вась, беги на заставу, а ты, Петров, встань у входа. Иди! Не двигаться! Не оборачивайся, стрелять буду. До Есть, товарищ лейтенант. Возьмем. Поехали. Держи, держи его крепче, товарищ. Не бойся, не уйдет. Ну, поднимайся, поднимайся. Хорош, Налим. Откуда? Мы да его там в лучшем виде отполируем. Иванова еще не приходила? А вам зачем? Начальник приказал сиюжу минуту доставить. Но она может и не придет, с ней это станет. Придет, она у вас молодцом действует. А что такое? На весь Дальний Восток отличилась. Ну-ну! Но... минуту доставьте ее на машине. Доставить? Пока я ее с дороги верну. Эй, Завкор, а ну-ка, милый, приготовьте машинку. Мне, пожалуйста, парочку яиц с мясом. Товарищ, нет. дайте карту. Смотрите, этот насос седьмую бутылку пьет, а я целый час не могу доползиться и в мятку. В дороге надо считать на километры. Час это что? Какие-нибудь 60 километров. А я вот со станции Синюхина жду бутерброд с ветчиной. Это 274 километра. Это безобразие. Товарищ директор, товарищ директор. Дайте, пожалуйста, жалобную книгу. Вот вам жалобная книга, пожалуйста. Третья за один рейс. Только вы все, все пишите. Хорошо. Семь бед, один обед. Из Москвы я подаваю, что целый штат визу, а обратно ни одна не едет. Что, что вы говорите? Остаются. Девушкам только до Дальнего Востока добраться, а там они как птички из клетки, и нет никого. Как и у вас тоже? Ну, да. Прошу вас, садитесь, пожалуйста. У меня, у меня в Москве в меховом деле продавщица. Ну, чем для девушек не работа. Так нет. Только обучаешь кадры уехали на Дальний Восток. Ну, Начинаешь сначала. А у меня на патефонной фабрике 1200 патефонов играет в диск. Ну, только бы девушкам и слушать, так нет. удирает на Дальний Восток. Рук не хватает. Вы знаете, совершенно измучился. Ерунда! У меня на лесозаготовках. Трехсот человек не хватает. И то я не плачу. И правильно делаете. Дим без один и без. но у меня нет с собой денег. Пожалуйста. Помните за вами 25. Вы очень любезны. Садился? А? Да вот тут одна гражданка едет. Не то. А больше никто? Только один билет и был. А без билета У меня без билета блоха не проскочит. О, это проскочит. Будьте покойны. Придется ее. Здесь подождать. А что такое? Надо доставить начальнику заставы. Ага. Девушкам скажи, встретим как родных сестер с музыкой. Пусть только подробно телеграфируют. Всех устроим. Пластинки да. патефонные не забудь. Сама отбери. Когда приедет, смотри, напиши. Ну, вот твой вагон. Ну, Пиши в дороге обязательно. Если что, срочно, обязательно телеграфируй. Гостиница ты ко мне, Иванова. свидание. Пошел. Товарищ главный, в нашем купе подозрительно падают вещи. Но. Но они сами падать не могут. Но. Товарищ главный, там многие. Но. Товарищ пассажир, у вас игра воображения. Спокойной ночи. И довольненько спокойно. Обратный через Кончилось, ресторан закрыт. Еду. А вся Амурская флотилия знает. Меня? Вас. Что вы? Катерина Иванова. Знают все командиры Красноплодца. Да бросьте вы. Да. Простите. Вы сели на станции Тихая? Да, да. Предъявите билет. Пожалуйста. Пожалуйста. Спокойной ночи. товарищ Березкин. Откуда вы меня знаете? А я ваш портрет недавно в газете видела. Ведь вы отличник по его подготовке. Верно. Ну значит мы с вами давно знакомы. Так, да, кстати, получите вашу записную книжку. Вы ее вместе с билетом вернули. Спасибо. Но только я. Вы, наверное, устали. Да. Ну, будем на ночь устраиваться. Теперь вы отдохнёте как следует. До утра никаких станций больше не будет. Как до утра? Ну, конечно. Я здесь в дороге все расписание изучил. Товарищ что скажите, скоро будет раздольная станция? А вот так. мы на ней не остановимся. Как? Мы экспресс. А когда же будет следующее? Если по нашему дальневосточному, то утром. А если по вашему? По по мне к республике. Товарищи Ивановны, вы должны пропасть. Идемте, ваше место готово. Вот наши место. Спасибо. Ой, раздольные проехали, а мне же там выходить нужно было. А у вас что там, родственники? Да нет, у нас там районный центр. Мне про нашего директора рассказать нужно было. А в Москве про него раз нельзя рассказать? Верно. Если про такого директора в Москве рассказать, это дело. Отвернитесь, пожалуйста. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Доброе утро. Здравствуйте. Дайте нам чай. Пожалуйста. Вы ну, посидите, я сейчас приду. Не Вы в Москву? Да, приходите. А вы что же этим недовольны? Нет, просто я не знаю, как мне там быть. Почему не знаете? Вступайте прямо на работу. Ну, например, к нам, в Мехторг. Я вас устрою. Прекрасные, солидные должности. Общежитием обеспечу. Зачем же это к вам? У меня тоже есть вакансия. Я вас могу зачислить с сегодняшнего дня. Послушайте. Зачем вы сманиваете у меня работника? Зачем же сманивать? Работник сам пойдет ко мне. Зачем же этому работнику жить в нафталине? Работник предпочтет дело музыкальное, чистое, бодрое. Да, но у работника есть нервы. От ваших патефонов даже у моих мехов волосы дымом встают. Работнику интереснее трудиться не на торговой сети, а на культфронте. Спросим у работника. Спросим у работника. Товарищи, я сейчас ничего не могу сказать. Подождите. Вот я, 15 лет, сижу на мехах. Я вас научу разбираться в этом деле. Я и так разбираюсь. Каким образом? Я в зверхозовхозе заработала До свидания. Слыхали? Мой работник. Слыхали. Только мы это еще посмотрим, чей работник. Послушайте, вам сейчас в Москве работу предлагают. Да. Не советую. Почему? Лучше всего работать у меня. Первое число в Москве, десятого дома, двадцатого в Москве, тридцатого дома. Было вот бы хорошо, а? Туда и обратно. Нет, обратно и туда. Нет, я лучше сойду. Подумайте. Нет. Значит, главное, вам телеграмму. Ванова? Ага. Тебе билет. Вы заяц. Я штрафую вас. Давай. Национальная еда. Русскую еду? Да-да, пожалуйста. Стикаса, ка са пи -са. Ищи краснофлотки. Что? Краснофлотке ищи. Понимаю очень хорошо. Ременья. Это вы? Как вы сюда попали? Я вам после себя объясню. Садитесь, Прямо... пожалуйста. Выбирайте, товарищи! Видел? Какая себе помощница? До самой Москвы будет? Mm -hmm. Ну, Но... Не мешаю? Помогайте! Все вы умеете. Настоящая жена командира. Да ничья я не жена. А я... я, Катя Ивановна, только совсем другая. И билеты я не теряла. Я случайно села без билета. А теперь вот на законном основании едостанской. Вот это здорово! А я думал. Только вы знаете, мне очень неудобно, что я по чужому литеру ехала. Пустяки. Литера тошлют обратно. Зато вы в Москве дело сделаете. Я Москву совсем не знаю. Я помогу. А? Время у меня будет много, ведь поездка в Москву моя премия. Первым долгом в бюро жалоб сходим. Я о вашем директоре расскажу. Постойте. А как же с записной книжкой-то? А что? А ведь тут очень важные поручения Иванова записала. А мы их выполним. Что это? Рика. Наша шире. Да, наша шире. Часть делегации. Что же делать? Айдан с другого борта. <свист> Тасильщик! Насильщик! Безобразие, Простите, пожалуйста. Прошу ты не получала мои телеграммы король, которые Ждите меня здесь, я за такси пойду. Я... Yeah. Без рук, без ног? Я и так без рук, и без ног. Мне обратно надо. Ну, как я без березки на сперва жалоб найду? Поверните к вокзалу. без меня. Вам пирожала? Да. Я вас могу отвести. А как же он? Тут такой парень нигде не пропадет. Садитесь, садитесь. Я считаю так, если дело ваше правое, стучи кулаком и требуй. Идите, идите, идите. Нашего зверосовкоза, серебристости, темно-лапости, темно-брюхости. Да от такого директора весь зверосовкоз разбежится. Надо убрать его. Вы ошиблись! Я сам пишу жалобы на собственное безобразие, а вам туда! Слышал, чего требует мировой стандарт от вашего зверосовхоза. Это серебристости, темнолапости и темнобрюхости. Это очень интересно. Ну, рассказывайте, рассказывайте. Ну, так вот. Ну вот, все, что вы говорили, очень хорошо. Проверим. Вам дадим ответ. А что же мне сейчас домой ехать? Домой? Вы же у нас будете работать в Мехтурге? Вы поехали. Товарищ к вам зайдет. Ну, до свидания. Пойдем. Ну вот, очень хорошо. Пожалуйста, вы ко мне. Товарищи, новая сотрудница, приехала с Дальнего Востока в Москву, понимаете? С Дальнего Востока в Москву. Покажите-ка ей, как у нас работают. Товарищи, через 25 минут открытие. Приступим к занятиям. купец показывал покупателю товар лицом. Советский продавец, советскому покупателю, должен показать товар со всех сторон. Вот, например, манто с воротником шалью, с английским воротником и манто без воротника. Запомните, Полным не идет воротник с шалью. высоким с английским воротником. И никому не идет молоток без воротника. А зачем же это их делают? Нет, я, я, я не то хотел сказать. Всем идет молоток без, вор... без воротника. Хотите, не стойте. Покажите мне в движение. Правильно. Сядьте. Мы должны советскому покупателю. Говорить? Правду. Совершенно верно. Советский продавец должен говорить всегда правду. Чем них лучше, тем он дороже. И чем он дороже, тем лучше для промфинплана и для нас. Товарищ Бобрик, вас на сквозь требуют. и горжетки привезли. Сейчас, сейчас. Займитесь здесь без меня. Что, ты с Восток приехал, да? Да. А чем там плохо? Как плохо. Замечательно. А, а работа там интересная. Настоящая. А местность богатая. Вот все эти меха у нас растут. А люди? И люди растут. Вот я была черноработницей с а перед заводом. Я не готова. Люди какие у вас. А, -а, а, всякие, конечно. Но больше хорошие. Вот я сюда с одним красноплодцем ехала. Ну, девушки по местам. Пойдем на день формиру. Покажите эту белку. Мех дороже, тем он лучше. Совершенно правильно. Все равно заверните. Платите в кассу. Да, товарищ Бобрик, помогите мне разыскать Березкина. А вы обратитесь в управление милиции. Там на дне моря иголку сыщут. Спасибо. Да, да. Так вот, я слушаю, слушаю, слушаю, как фамилия вашей тети? А, она мне не тетя. А. В каком году пропала ваша тетя? В десятом? Очень хорошо. Простите, я говорю, хорошо не то, что пропало, а хорошо то, что будем искать. Да-да, да. И как зовут вашу тетю знакомую? Катерина. Отчество. Петровна. Возраст? Лет 20. Место рождения? Не знаю. Наверное, где-нибудь на Дальнем Востоке. Она села на станции Тихой. Ага. Присядьте одну минуточку. Найди Найди меня, мама! Найди Найди ну, меня, мама! Найди меня! Найди меня! Найди меня! Найди меня! Настоящий. Пожалуйста. Терял на Молодец. А ты где же свою маму потерял? В восторге. Вы понимаете? Не успела я войти в магазин, как его уже нет. Я туда, я сюда. Вы ну, позвоните. Каком? А каком? Сына я потеряла, сына! Позвольте, а вот этот не ваш? Бабочка! Нет. Мама! Милый! Простите. А -а -а. э, э. Ну, идем, все идем. Мама, я от этого дяди никуда не пойду. Минуточку. Благодарю вас. Давай, Дрявкин. До свидания. Спасибо, товарищ. Со станции Тихой получена телеграмма. Ну? Разыскивай тоже Иванову Катерину Петровну. Не может быть. Да. Оказывается, она представлена к награде за поимку диверсанта. Не она ли? Может быть, она. Наверное, она. Ведь, наверное, не наверное, искать придется. Разыщи, Разыщем. Разыщем. Да-да, со станции Тихой пришла телеграмма, вторично разыскивают Иванову, Катерина Петровну, да, работницу сверхсовхоза. Вы ко мне? Нет, я не к вам. Петров, передай начальнику, доложи, что я пошел домой. Вам какой этаж? Седьмой. Простите, здесь только шесть. Да, я ошиблась, мне нужно шестой. Пожалуйста. Батюшки мои, вы еще в Москве. У меня ремонт, пойдемте на балкон. Каким образом вы меня нашли? Шла, шла и нашла. Ну и блестяще садитесь, пожалуйста. Спасибо. Вы у меня в два месяца карьеру сделаете. А что такое меха? Сегодня лисица, завтра писец, потом бублик. Никакого движения, договоримся. Да постойте, мне нужно скоро домой ехать. Никуда вы не поедете. Музыка вас заворожит. Ну соглашайтесь. Ну да или нет? Да. Ну наконец договоритесь. Советский продавец, советскому покупателю, должен показать товар со всех сторон. Не стойте! Мех в движении. <смех> Мы должны говорить советскому матчу правду. Чем мех лучше, тем он дороже. И чем он дороже, тем что? Лучше. Лучше для промфинплана и для нас. Такое. послушайте. Эй, Андрей Кузьмич! Послушай, голубчик, устал я. Займись без меня. Хорошо. Мы должны советскому покупателю говорить правду. Чем меха лучше, чем здоровы! Чем здоровы, тем лучше! Пожалуйста. Неплохо. Это снято в милиции, у лейтенанта Суркова. Это кто? Отец. Уверен? Конечно, отец. Пишите. встреча родителей со своим сыном Вовой. кладчицу, потом эту упаковщицу Белкину, Кукушкину из мусконтроля. Куда отпускать? На Дальний Восток. Но не могу же я всех отпускать. Ведь у меня замены-то нет. Так, очень хорошо. Очень хорошо. Но я как всегда, комсомольского комитета, прошу вас понять, что не на курорт для себя а на Дальний Восток, на границу, на границу. Ах, на границу. Ну, ты так бы и сказал, чего же ты петушишься? Ну, так что ж вы отпускаете? Отпускаю. Кончено. Кончено, да. Вот, значит, собираюсь я. Ну, песню потихоньку пою. Ну слышу шорох. Поднимаюсь я на чердак, вижу солома. Соломка к солому лежит и лежит. А я чувствую, что-то здесь не то. Смотрела-то я с одной стороны Посмотрела другой, вижу сапог, здоровущий, да, ну, но оказался это диверсант. Неужели? Ну, конечно, диверсант, диверсант. Ну, беру я его на прицел, веду, веду, веду, веду, веду. довела до речки. А у речки вам немного запотивился. Хотел меня подстрелить, а сам уйти. А я начала свистеть. Да как буду его был Вот начала окунать. Куда кунала, а тут заставу как раз туда спели. А Светков говорит, что ты на официанткой работала. Я официанткой тоже работала. А может быть, ты все это в газетах прочла? Может, ты на Дальнем Востоке не была совсем. А вот я найду своего земляка, Дальневосточника. Он вам расскажет, какие у нас случаи бывают. А это еще пустяки. А, -а какой земля? Краснофлотец, Зерезкин. Вот он, герой. Нет, здесь нет с женой и с сыном. Этот, он. Вот. Все из газет. Все на девушке врет. Не расстраивайся. Может, это и не он. Что, я слепая, что ли? Делать. Опять ты на куда-то выбрал? Но ведь я же могу уехать! Здравствуйте, Иванов. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищ Иванов. Здравствуй, Здравствуй, а мы вас ждем. Пройдемте в кабинет. Прошу. Товарищ Спитков, у меня на вашу продукцию очень много жалоб. Но ну, не сердитесь. Я вам сейчас покажу нашу последнюю новинку. Это неплохо, но имейте в виду, если вы нас будете плохо снабжать, мы свою фабрику на Дальнем откроем. Товарищ Иванович, я прошу вас, как нашу гостью, рассказать что-нибудь о Дальнем Востоке, Это вы. Это к счастью. Наконец-то я вас нашел. А зачем? Смотрите, мне завтра нужно ехать. Счастливо. Я думал, мы поедем вместе. Вам что, нянька, что ли, нужна? Какая нянька? Вы ведь с женой и сыном едете. С какой же С каким сыном? Пожалуйста, не притворяйтесь! А раньше? Зерозавозе. Имею распоряжение вам вручить. Вы кому больше верите, мне или Мешкову? Какому Мешкову? Я у него все равно работать не буду. Я хотите там и работать, а здесь написано. Вы представлены к награде за поемку дерева. Простите, пожалуйста. А я думала, что это от Мешкова. Извините, меня ждет другая Иванова. Стой, куда вы? Я должен ее разыскать. А вы же ее разыскали. Другую. Другую? Вы его знаете? Он ко мне приходил. А его у нас сфотографировали с чужим ребенком. Значит, ребенок чужой. А мать... Могу служить. Как вы считаете? Можно ли положить на грамм запись мои лекции пятиминутки о культурной торговле? Можно, но не нужно. Да, кстати, это Иванова у вас работает. А... Какая это? Попутчица. Наша общая знакомая. А... Работает, да. Ну вот, она от вас уйдет. К вам? Нет, немножко подальше. На Дальний Восток. Мне вчера рассказывали в наркомате, что по ее заявлению сняли директора и назначили ее руководить питомником в Черноборых лисиц. Вы знаете, она девушка с головой. Не только с головой, но и с характером. Она у меня 23 девушки на Дальний Восток сманила. Что вы говорите? Вот то, что вы слышите. Позвольте, позвольте, вчера у меня еще 16 девушек подали заявление, это не ее работа. Безусловно. Когда она начнет про Дальний Восток рассказывать, у меня не только сотрудницы, но даже манекены рот раскрывают. Позовите Иванову. Иванова утром взяла расчет. Сегодня она уезжает домой. Что вы скажете? То, что вы слышите. Значит, меня из-за тебя из поезда высадили? Кажется. А кто тебе поручил девушек собрать? Вы. Я. Да, я по вашей записной книжке действовала. Вот за это? тебе достанется. А? Теперь мне уже все равно. А что теперь случилось особенно? Если он может так нянчить ее ребенка, ведь он же ее первый раз в жизни увидел. Он меня тоже первый раз в жизни увидел. Голову. Виноват я. Произошла ошибка. Так ли это? Честное слово так. Разрешите вас сфотографировать. Думаю, что на этот раз ошибки не будет. Но это еще неизвестно. Слова прощальная, высокая На края много, На близкий, любимый, на Скажи уже шумит за нами, за весь спирок. Идем надо любимого, опять же, На попросим. любимый, волнгий водок. После работы пойду, заберем других с тобой. Отличительная возможность, поторный весь куток. На руках и людях всегда пойдут подруги. Наплети любимый, волнгий Патрули, бригадами, отрядами в с угловой, и, и, с и Не забывайте о темно -грюбности, темно -грюбности, темно и, совершайте героические дела, и, мы в